Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами проходить «Ворот, золотое издание Итак, мы с вами, мы с вами в прошлой серии нашли, значит, ключ, какой ключ? ключ? Ключ огня И поэтому нам с вами нужно отправляться именно в башню огня И судя по моей теории, именно там мы должны с вами, в принципе, найти талисман земли вот, так, окей, а башня огня, башня огня у нас с вами получается, получается, где получается, где-то, наверное, вот сюда вот надо пройти. Так, <região duro> <straightforward route> стоп, не то, это центр, а, нет, все правильно, нет, да, да, нет, центральный проход. Погоди-ка, да, наверное, скорее всего, вот здесь, вот башня огня, вон она, да, башня огня, окей, башня огня и э, в принципе смотреть башню огня и у нас останется, короче, что у нас с вами останется, останется крепость магов, именно сама вот крепость магов, библиотека, где мы с вами должны найти, э, чё, там, чё там, чё там, чё там, драгоценные очки, э, медальон, скорее всего, где-то в самой башне магов находится, ну хотя, либо она находится... В, в башне огня. А талисман находится в башне магов. Либо наоборот, короче, где-то так. Э -э, тысяч, э -э, 1800 монет э -э, набрать, короче. Но это само собой все наберется. Окей. Ладно. А, еще и темница у нас есть. Еще темница, да. Где мы не были. Так, окей. Э -э, ключ. Башня огня. Так, а, наверное, Е надо... У меня 8 гляха. 8. Осталось... О, я еще и промазал. Ну, ⁇ пти, мать. Осталось... Да что ты будешь делать Эй, Вот загадка. так. Эй, загадка, представься. Окей. Так, ладно. Я сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Опа! Так, ключей ничего нет, да? Ладно. Вижу, здесь бляха, я столько сейчас водяных стрел потратил, просто тупо. Просто тупо столько стрел потратил. Ну ладно, будем как-то как без них, если что. Окей, так, Папирус. Что там, Папирус? Адепту Аль Хайру. хайру. А, лейтенант Скарл нарушил особое распоряжение капитана Регалио и осперелся войти в башню огня. Нет надоб надобности говорить, что он не был подготовлен к испытанию пламенем. И лавы, которые ожидают всех входящих Его обугленные останки были доставлены На лабораторию, где им Найдут хорошее применение Огонь может очистить нас, но Доступно это не каждому Позаботьтесь о том, чтобы этот Инцидент послужил для других Примером. Архимаг Кахмин Рамин Кахмин Рамин Окей Короче, какой-то лейтенант Скарл Проник сюда в башню огня И его, короче Убрали, просто тупо убрали. Так это что-нибудь? Ничего нет, нет, нет, не делается. Ладно, окей. Его просто убрали. Ух ты с какой там лава! Лава, опа, Тихо. Лава, лава, лава, лава. Это на улице облава епте ему вообще похер смотри он он ходит по этой палаве вот этот прикол наверное вот эти маги огня они наверное, жесткие вообще типы так ладно пускай он там ходит Меня, видимо, это подсвечивает, короче, этот лава. Раз меня видно. Так, куда-то? Ты? ты сюда зайдешь или куда-то? Там пойдешь? Ладно, пускай он там ходит. Вот юго-вольная стрела. Хорошо. Так. Что вот это такое? А -а -а. О, ну что, нифига себе. Короче, когда они светятся, э нельзя на них наступать. И что, он сейчас пойдет, короче, прям прямо прям сюда, да, прям прямо ко мне, прям. А, нет, он сюда не дойдет. Ты виделась, да? Так, ладно. Сейчас он спустится, короче, и я пойду. И я пойду, буду бежать, буду бежать, и прыгать. Да хорошо. Так, теперь, теперь ждем, пока топа потухнет, перепрыгиваем. Да в смысле Да, ты... да Гарет, ну ⁇ пти мать а что ты не прыгаешь то говно бляха <свот> <свот> я думал он спустился так пускайся давай ну короче тупо пробежать просто и все так окей он, он спустился я только не тупи прыгай. хорошо так так так быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее тухни тухни хорошо я я я яй а да, тухни на да, Собака. Так, ладно. Бляха. Да стою, стою. Тухни. Ну затухни. Так. Так, так, так, так. В смысле там еще один? Ёпти мать, как так-то? А как? А как? Как здесь проходить? Как это пройти? Так. так. Так. И... И... Тетка! Нет! Иди, иди взад! Яха! Отвалите! бежать-то ай-яй-яй тупик там тупик 6 просто 6 блеха у него есть вечность а у меня нет столько времени я уже говорил как-то кому-то какому-то там магу уже об этом фух ладно это было жестко В этой. А, опа! Огненная стрела. В этой а, башне по-любому должно быть что-то ценное. Потому что. Ну, какая-то жесть. Других слов нет. Так, ждем, короче. Сейчас она потухнет. Все хорошо. Леха, а там снизу-то не пойдет никто? Ветер дует, огонь горит, вода течет, земля так, а где ты ходишь? Я, я чувствую, что присутствие... Хм, Почему я не могу пройти? Ветер будет, огонь горит, вода течет, земля так, как он идет? Как он идет все отлично хорошо с этим разобрались найдешь уголок тут у нас ничего да а там тут ничего эта штука это что это типа фонарь просто или что понятно тупо фонарь. Так, еще. Ну, я думаю, что вот эти стрелы, они даются, если бы мы проходились, короче, на... не на Эксперте, можно было бы убивать. То, в принципе, было бы проще намного. Так, это что? Исцеляющее зелье. Хорошо, давайте-ка. Примем одно у нас тп так себе ⁇ пти мать -то. смотри сколько их тут так а это да ага, это центральная да Лучше не уйти от неизбежного неми тебе и тебе не уйти где нахер тебе, тебе не так Нужно по понять траекторию. Мне надо вон туда, на самый верх, получается. Тихо. <связывая> Кстати, у меня же газовая стрела есть. Э -э да. Так, тихо. Если ты смеешься, что таится во тьме атмосфере. Леха, он идёт ко мне, как всегда. И второй. Так минус один. Наши владения Отлично. проник чужой. Тьма, тьма не, не сможет скрыть, до, до, до поглотить до тебя тьма. Ай, этот у нас. Ого, угу, смотри, убегай. Да в смысле, убегай давай. Я спрячусь. Я прятаться в вернулся во тьму. Тебе не скрыться от неизбежного. Все, я в темноте. Одну ступеньку вниз, и я в темноте. Иди. Тебе не уйти от неизбежного Тебе не, не изменить, изменить своей судьбой Ты меня достал Уйди, дай, дай пройти тут Тебе не Шбоку. изменить своей судьбой тебе, тебе не изменить Главное, чтобы я его не убил Да, без сознания Хорошо Плеха все через жопу все через жопу эти, эти маги вообще какие-то злостные твари так их двое здесь было нет ладно мне нужно наверх он туда в дверь получается да так смотри, тут ящик еще. Что тут? Целяющая зелья, еще одну. Ну, нормально нормально Я и стратил, в принципе. Где ж конец дешконец этой башни, а? Так, окей. Бляха, какой-то подвох по-любому. Давайте пробовать. Ладно, пока... А-а-а, пока. ну я понял. Короче. Его надо... Да, взламывать. Его нужно взламывать, короче, и... Взламывать так. Смотри. Оп. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ай-ай-ай-ай-ай. Так. Так, так, так, темнее, темнее, темнее. Еще, еще, еще, еще раз. Теперь за талисманом. Ключ от сокровищницы. От какой нахер сокровищницы еще? В смысле? Я думал, здесь будет талисман. А где сокровищница? Хо -хо, вот это подстава. А где сокровищница-то? В этой в башне магов что ли где-то? Окей, okay, ладно. Ну в принципе. А теперь нам нужно Давайте-ка, наверное, отправимся Я думаю, в темницу, наверное Да? И, скорее всего, через темницу мы сможем Как-то подняться наверх э, В этих... Хотя Можно, смотри, вот здесь пройти, да? Нет, нет, нет, нет Да, нет Так А похер, давайте здесь пройдем так, три стрелы осталось угу. Ну эти вроде как слепые В прошлый раз у меня так хорошо получилось их вырубить Давай-давай-давай, проходи-проходи Хорошо И, -и, -и второго О, Хорошо Ништяк. Так, и мы находимся с вами в центральной башне. Главное не забыть, что в в этом, так понятно, это входы, короче, в башню. Почему здесь один? Они ж подвое, да, ходят, нет? Или я не понимаю систему. Так, окей. Главное, ага. Главное, а, так, ага. Главное не забыть, что... В смысле? Хорошо. Главное не забыть, что в... Здесь еще есть стебница. Так, смотри, здесь и. Еще выше И вообще ниже Ну В принципе можно короче смотреть Сделать следующее Спуститься вообще в самый низ Так папирус лежит Спуститься в самый низ и начать Вот отсюда с первого с самого низа Что там папирус пишет В башне ты Восемь старейшин узри Один лишь силен, лишь один из восьми Взяв руку меч на другую Смотри Награду найдешь со счета до 7. Ух ты, загадка какая-то! Загадка, приставься. Так. они а не работает. А, не работает. Ну что-то это сработает. Тоже не работает. Но отмычки-то почти всегда работают. Так что это беспроигрышный вариант. Хорошо. Так. чем мать! Это слышал? Смотри, тут еще ниже! Охренеть, как глубоко! Столько дверей! Ну, спускаемся, короче, самый низ и начинаем оттуда. Жизнь, ни хрена себе, башня Ты только посмотри на эту Огромнейшую башню Ага, а вот это у нас Темница Вон она че Ну давай побегаем в темницу, как мы и хотели тогда. Так, там две двери, я вижу уже Еще ниже а -а -а -а. Так, окей. В принципе, как э, вариант, э, через темницу можно будет сбежать. Так, ну это понятно, да? Что за место? Это через парк. Так, ну это главный вход. Ну, давайте вот эти проверим. Блин, это стрела последняя стрела осталась короче водяная не есть хорошо прилеха закрыто прилеха закрыто как так -то? я бежал кругом я его не видел как так -то? так а у него смотри ключик Походу. так а ключ наверное нет? Нет. что, за ключ? Еще. Еще. кто... То да нет никого. -то. А -та. вот то Атака. Так. Вот так. так. Ключи я все проверял, да? О, тут это работает. Совершенно другой ключ, короче, работает Ох, хорошо, две Совершенно другой ключ работает, короче Тот, который мы взяли у Этих охранников Прила. У меня 60 уже Обычных стрел Нахера они вообще нужны Ну, хотя, если какие-то там Эти, монстры, там, бурики Ну, бурики, ладно, мечом Так Хотя, эти Пауки там. Вот их, да. Целых 7 ключей, прикинь. Охренеть. Ух ты! Ты какой-то это. Какой это ал алхимический этот кабинет. Вот это жесть. Почему. Чего они все эти? Любят вот такую штуку, да? Это, наверное, одна из самых жестких казней. Поэтому они все любят ее. Так, что там есть? Под столом ничего. Окей, это, короче, книга. книга. Наконец-то я могу вернуться к своей работе. Приношу извинения за то, что не уложился в график проведения нового этапа UV секции. Рабочие наконец-то удалились, только что закончив закладку камнем последнего из основных входов в эту жуткую канализацию. Старая канализация по большей части все еще не нанесена на карты, но оставлять ее открытой было небезопасно. Я нахожу весьма удивительным, что она тянется до самого города, учитывая его удаленность от нас. По-прежнему остается один секретный вход, который мы можем использовать до путешествия по каналам. Охранники, патрулирующие территорию, разберутся с любым, кому хватит невезения, пролезть через те нечистоты. Адепт Хасеки Бейзер. Бей Бейзер. Так, судя по всему, короче, да, через эти... Через эту темницу я смогу выбраться, получается, в город наружу, сбежать отсюда Это будет наша точка отхода, в принципе Сейчас мы посмотрим, да, если я прав А ключи, которые бы взяли у охранников, это, скорее всего, вот от этой, от этой двери Да Охренеть, охренеть Пыточная, пыточная вот это тоже жестко, прикинь Смотри, а, привязывают руки-ноги И крутят, короче, тебя просто четвертуют Это понятно Давай. Еще одна такая штука Ига. Прочистить эти слова значит познать боль Познать боль значит жить в страхе Жить в страхе значит идти по ложному пути Ты должен столкнуться лицом к лицу с собственными страхами Далее познать истину Истина в том, что боли не существует Знать эту истину значит идти по пути про... Просвещение. Книга путей 6.13. Надо, типа, говорить, знаешь, о том, что а, боль вся боль, то, что мы чувствуем, это у нас в голове, короче. поле как таковой не существует. Так. А это, наверное, выход, да? Тихо. Так, ну, в принципе, понятно, короче. Это выход. Это выход в канализации. Я думаю... Ладно, все равно сейчас проверим. Леха, как он идет-то? Где спрятаться-то? О, он здесь. Что это? Леха! Так, минус охранник. Всего один что ли? А, ну в принципе это по кругу. Там ни черта нет. Ни дверей, ни черта. Бег. Но у меня все равно, я, я же это, у меня задание это не выполнено, меня все равно, наверное, не выпустят. Я просто проверю, короче. И все. Уже на выход отсюда. Надо бы не забыть это место. Точка отхода, я же говорю. Но зато мы очистили, короче, это место. Вот охраны. И спокойно сможем сбежать, в принципе. Ну, двигаемся дальше, короче, выше. Там столько дверей, столько этажей. Ух! Ходить не переходить. <связывая> Где вот найти тот самый вот этот самый, а, как его там, талисман земли, плюс еще очки и плюс еще э, это ожерелье, да или что-то браслет. Так, ладно, давай по порядочку. Окейна, на. Окей, на. Еще папирус. Еще бумажек. Сколько бумажек-то? Цветок. Внимание! Все прислуги и стражи. Сим уведомляю, что четыре башни крепости магов являются священными, а, а посему закрыты для непосвященных. Лишь адепты имеют право на вход. Стражники могут войти в вестибюль, если того потребует их работа. Но подниматься наверх строжащие запрещено. Архимаг Ибн Аль Гаруд. Так, ну, мы уже башники облазили, поэтому... Поэтому... Так, Келарь Абруха. Нам без... Нам безотлагательно. надо бы вны... надобные... Те химикаты, о которых мы говорили в прошлый раз. По течение двух дней мы отправим молодого Луку в город. Выдели ему сопровождающие одного из твоих помощников. Нам также понадобится три козы, верблюд и бурик. В дополнение к животным, собранным для следующего этапа экспериментов. Постарайся найти. Адепт Хасеки Бейзар. Три козы, верблюд и бурик. Верблюд! Я понимаю коза, а верблюд-то зачем? Окей. Опти, мать. Закрылся. Ага, это либо из магов первый этаж. Ладно, что. Так что он здесь. Их он сюда... Надеюсь, он сюда не пойдет. Там еще кто-то нет никого у нас прислуга отдыхай так охрана прошла Ага, это главный вход Где он там ушастый-то? Эти маги это не те ребята, с которыми можно шутить. Однажды к ним забрался воришка и попытался защить какие-то объектки со стола в главном зале. Так один из них призвал с неба какие-то ужасные огненные шары и обрушил их на голову несчастного. Да, этим вором надо семь раз подумать перед тем, как клез сюда. Угу. Mm -hmm. Маги вообще жесткие типы. Так, погоди, куда кто, кто, где ты? Я не понимаю, где кто идет. Так, ну это главный вход. И лестница идет, видимо, на второй этаж. Та-та-та. Yeah. Да, да, да. Ага, ух ты там их! Это спускается тихо. и вообще сейчас вот здесь подкараулю. Ну короче избавиться просто. Леха там еще. Смотри он там. И ключик. О, тихо. Вот этот неожданчик сейчас был. В подряд. Беслуга идет. Сколько они все? Они все решили здесь пройти. Дыхайте. Так? Там двое. Ну я не знаю, они будут спускаться или нет. Так, окей, понятно. давай здесь сейчас пойдем. Посмотрим. Там-то лестницы на второй этаж идут. Мне пока второй этаж. О, вот это да! Вот это да. Вот это я люблю, вот это мне нравится. Так, так, так, так. Что еще есть? Ну-ка. Да залезь, город. Ой. Где мои веревки? Есть там что? Нет, ни хрена. Окей. Так, идем дальше. Это что за дверь? Закрыта. Открытка. О, это библиотека. Это у нас библиотека. Нижняя библиотека еще. Понятно, короче, друзья, у меня видос подходит к концу, вот, давайте в библиотеку зайдем уже в следующей серии, посмотрим, там, в принципе, надо найти очки, да, у нас в центральной библиотеке, неизвестно вот это какая, центральная или какая то библиотека будет, ну, это мы выясним уже в следующей серии, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Instagram, мы имитируем, с вами был Валерий, всем пока!